Здравствуйте, меня зовут Валерий Шапошников, я врач и предприниматель. Я доверяю Алексею и очень надеюсь на то, что при нем остановятся войны, в которых мы участвуем. Вернется триллион долларов, который был у нас украден, появятся социальные лифты для молодежи, медицина станет более доступной, повысятся зарплаты и пенсии, потому что не секрет, что половина россиян тратит практически все свои сбережения на приобретение еды и ЖКХ. Я надеюсь на справедливые суды, выборность власти. Мы все хотим перемен, перемен к лучшему. Голосуйте за Алексея, доносите о нем информацию, становитесь волонтером, оставайтесь людьми. Это самое главное. Любви вам всем.